Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем нашем обзоре мы расскажем вам про новый бронебойный мод от компании Vismag. Давно мы не слышали о новинках от компании Vismag. Сегодня у нас появился отличный повод снова вспомнить о них, так как недавно Vismag представили свой новый бокс мод, ставший продолжением линейки Tinker. С названием разработчики заморачиваться не стали и назвали свое новое творение Tinker 2. Устройство поставляется в картонной коробке черного цвета. На лицевой стороне изображен сам мод, название комплекта и логотип производителя. На противоположной стороне указана комплектация, есть крич для проверки на оригинальность и указан цвет, который будет ждать нас внутри. В коробке нас встречает мод, инструкция, USB кабель, бак, трау, комплект запасных орингов, сменный испаритель и запасное бабл стекло. Из заметных отличий можно отметить габариты бокс-мода. Он стал меньше. Причиной этому послужило то, что в отличие от предыдущей версии, Tinker 2 работает от двух аккумуляторов типа размера 18650. При создании старшей версии разработчики вдохновлялись дизайном спортивных кроссовок. А вот чем они вдохновлялись в этот раз остается секретом. Возможно, Aegis послужил плачком в создании данного устройства. Ставки на задней стороне мода выполнены в стиле змеиной кожи и, возможно, как и сам бокс-мод, в четырех вариантах расцветки. Корпус мода изготовлен из металла и пластика. Формы выполнены с упором на эргономику. Расположение элементов управления на передней панели стандартное. Кнопка Fire все также находится вверху. Под ней находится цветной дисплей и кнопки регулировки, под которыми за силиконовой заглушкой скрывается микро usb порт для зарядки и обновления прошивки устройства. Силиконовая заглушка появилась здесь не просто так. Новинка обладает защитой по стандарту IP67, что означает, что Тинкер способен выдержать погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут, а также устойчив к попаданию пыли и грязи внутрь корпуса. Вдобавок к этому, производитель утверждает, что Тинкер 2 является еще и ударопрочным, и случайные падения ему не страшны. Крышка аккумуляторного отсека находится в нижней части мода. Удерживается она при помощи подвижной защелки, поэтому сама открываться будет вряд ли. Аккумуляторы можно зарядить непосредственно в самом букс током в 2 Ампера. Однако производители рекомендуют заряжать аккумуляторы в отдельном зарядном устройстве. Внутри мода установлена плата Avatar чип, являющаяся собственной разработкой компании Wismac. Характеристики платы достаточно стандартные для современных устройств. Заявленная максимальная мощность равна 200 Вт. Возможна работа с сопротивлением от 0,05 Ом, а скорость отклика на нажатие кнопки Fire составляет тысячную секунды. Мод способен работать в режиме Power и термоконтроле на ней, Тинкере, Титане и Стали. Режимы Варивольт и Байпас отсутствуют. Также можно всячески настроить внешний вид информативного дисплея. Как уже стало принято, приобрести Тинкер 2 можно в комплекте с необслуживаемым баком под названием Трау. Ссылка на полноценный обзор будет в описании. Из плюсов хотелось бы выделить нестандартный для современных модов дизайн, наличие защиты от влаги, пыли и ударов, высокая мощность и хорошие характеристики платы, быструю зарядку током в 2 ампера, возможность обновления прошивки и интересные испарители комплектного бака. Из минусов можем выделить не самые компактные размеры, немалый вес и отсутствие режимов Варивольт и байпас. Tinker 2 вряд ли можно назвать полноценной заменой первой версии, так как устройства достаточно разные. Если вам нужна автономность и сверхвысокие мощности, то вам подойдет Tinker